Друзья, мы сегодня в Берлине. Сегодня тот самый день, когда мы будем возле Берлинской стены. Здесь вот, а, это такое ключевое значимое место, да, когда объявилась восточная и западная Германия. И мы здесь собрались для того, чтобы совершить совместное причастие. Да, у нас есть начальствующий епископ России Сергей Васильевич Череховский и епископ Украины а, Вознюк Виталий. Да. Вот они, мужи божьи украинские. Ну что ты накрываешься? А? Поможешь? Вот, вот, а вот... Это протоубийственная война. У политиков свой резон, а у церкви свой. Церковь объединяет, церковь не разделяет. Мне сказали, ты сделал очень резкое заявление, ты назвал войну войной. Да, Да, я так назвал. Дорогие друзья, братья и сестры, Свершилось страшное, чего, казалось бы, не должно быть никогда. Брату убийственный конфликт, более восьми лет тлевший на Донбассе, охватил намного большую территорию. Не дай бог, чтобы в наших церквях, в России, в Украине, произошло разделение по национальному признаку. Я знаю, что сейчас, как никогда, наш президент и наши...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 Дорогие мои, я хочу, чтобы вы это понимали. Церковь вне политики. Наша задача сейчас поддерживать своего президента. Наша задача поддерживать свой народ, не чужой. У нас нет ненависти. Мы движим любовью. Но это та любовь, которая уничтожает зло. Прав будет тот, кто победит. Потому что есть даже такое выражение, кто сильнее, тот и прав. Этот вопрос можно было задавать до войны, но когда война уже случилась, она есть. Теперь правым будет тот, кто победит. Если победим мы, мы будем диктовать права. Если победим не мы, нам будут диктовать права. Ваш пастырь вошел в свое призвание. все поддерживаете и благословляете это решение, которое принято нами. Аминь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Давайте вместе скажем Алексею «Аксиос». Аксиос! Еще раз. «Аксиос». «Аксиос». То есть достоин.